Здорово. Но... Как ты? Сегодня мы с тобой поговорим о небольшом сливе из будущего грядущего обновления на Барвиху РП. На данный момент я нахожусь на тестовом сервере и у меня уже есть, что тебе здесь показать. Сегодня мы поговорим конкретно о рулетках. Как ты уже наверняка знаешь, на Барвихе никогда не было никаких рулеток, никаких кейсов, теперь это дело будет, теперь это дело появится и сегодня мы с тобой со всем этим делом познакомимся. Сегодня я открою целых 100 кейсов, 100 рулеток и мы посмотрим, что из них может выпасть.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 сообщества в эту субботу. Количество комментариев не ограничено. УДАЧИ! Начнем с того, что все данные рулетки мы с тобой сможем приобретать пока что исключительно в донат-меню, естественно, за донатную валюту. Но я думаю, не стоит расстраиваться всем тем, у кого нет возможности задонатить на проект. Как ты уже и так наверняка знаешь, мы периодически в различных ивент-пассах получаем донат-валюту бесплатно за выполнение каких-либо заданий. Также я думаю, все эти рулетки будут добавлять нам в качестве призыва, также в какие-либо мероприятия или в те же ивент пассы. Я думаю, разработчики не забудут о недонатерах и сделают такую возможность. Конечно же, мы не будем получать эти рулетки в огромных количествах бесплатно, но я думаю, у каждого абсолютно будет такая возможность покрутить данные рулетки, попробовать испытать свою удачу, посмотреть, что вообще может тебе выпасть. На данный момент на тест-сервере данная рулетка стоит всего-навсего один коин, но это не окончательная, естественно, цена. Соответственно, когда добавят все это дело на основу, стоить оно будет на порядок выше. Точная стоимость данных рулеток пока что никому не известна Сразу же хочу обратить внимание на то, что конкретно не понравилось мне. Не понравилось мне то, что все эти рулетки можно приобретать всего лишь по одной штуке. Приходится каждый раз открывать донат меню, опускаться в самый низ, выбирать покупку рулетки и в этот момент ее можешь купить только одну. Я бы хотел, чтобы разработчики учли данный момент и добавили нам какое-то окно выбора, в котором можно будет вводить иное количество штук и приобретать сразу же сколько ты их захочешь. В общем, потеряв немного времени, проделав 100 таких манипуляций, я все-таки приобрел целых 100 рулеток. И сегодня мы с тобой их все покрутим и посмотрим, что нам выпадет. Ну а выпадать нам с тобой могут различные ресурсы, такие как дерево, алюминий, золото. Также нам могут с тобой выпасть единицы оружия, могут выпасть аптечки, ремкомплекты, нарко игровая валюта, донат валюта, какой-нибудь рандомный скин. Также может выпасть нам с тобой дополнительная рулетка, то есть дополнительная. По Ну а самое интересное, как лично по мне, нам может с тобой выпасть абсолютно рандомная абсолютно любая тачка. И самое главное, машины выпадают не на время, автомобили выпадают навсегда. В конце ролика я тебе покажу, сколько мне нападало автомобилей со 100 рулеток и какие автомобили мне выпали. А самое интересное, то что я смог посливать эти автомобили в ГОС и неплохо так навариться с данных рулеток. В ускоренном режиме я открою все. 100 рулеток, чтобы не затягивать данный ролик. Мне крайне интересно, сколько же будет стоить такая рулетка, потому что реально в этой рулетке можно неплохо так окупиться. Абсолютно какой-нибудь новичок может залететь на любой из старых серверов и не париться по поводу того, что ему придется годами пахать на какой-нибудь бизнес, если у него есть такая возможность, если он может задонатить на проект, он может приобрести себе на количество рулеток и неплохо так подняться на них. В один момент за один день он может стать абсолютным миллионером здесь конечно же играет огромную очередь рандом и твоя удача в общем и целом открыв 100 таких кейсов прокрутив 100 таких рулеток мне накапало достаточно огромное количество золота больше тысячи штук немыслимое количество дерева почти 5000 штук я даже не знаю куда девать мне все это дерево также мне накапало порядка 100 штук аптечек порядка 80 рем комплектов и больше тысячи штук нарко нарко честно говоря это очень круто как ты уже знаешь с недавним обновлением с добавлением нам новые механики новой системы выращивания нарко с добавлением барыги мы теперь можем продавать эти нарко и продавать по довольно таки немаленьким ценам за раз мы с тобой можем слить 60 штук нарко и за это получить 108 тысяч рублей у барыги что довольно таки неплохо то есть представь сколько мне уже нападало денег также мне еще нападало порядка 2 миллионов рублей игровой валюты также мне еще нападала и донат валюта, сколько конкретно ее нападала я к сожалению не проверял, но думаю тоже довольно таки немало, падали естественные дополнительные рулетки, которые я вновь крутил, также мне нападали еще и рандомные скины, которые к сожалению я сейчас не могу посмотреть, так как я нахожусь на тест сервере и здесь есть с этим некие проблемы, ну а самое интересное, мне нападало достаточно большое количество крутых автомобилей, мне выпала шкода октавия а5, выпала тойота лэнд крузер 2, это самые, можно сказать, бюджетные автомобили, которые мне выпали. Ну а самое интересное, мне нападали Rolls-Royce и Кулинаны, мне нападали BMW i8. И самое крутое, мне выпал Bugatti Chiron. А Bugatti Chiron на минуточку у нас стоит в автосалоне 50 миллионов рублей. Я даже боюсь представить, какое количество вертов мне нападало, если перевести все то, что мне выпало, именно в игровую валюту. Сначала я, честно говоря, подумал, что все эти тачки, падают на время, и ради прикола я решил отправиться на БУ рынок, где я и убедился, что все эти автомобили падают навсегда, ведь я смог слить данный Бугатти Широн в ГОС за пол цены, а именно за 25 миллионов рублей. Только представь, какие огромные суммы можно делать на этих рулетках. Теперь если ты не хочешь пахивать, ты можешь задонить, закупить рулеток и просто за один час стать миллионером на проекте. Ну а что ты думаешь по этому поводу?